Дорогие друзья, на связи Александр Андреянов, и я продолжаю серию видео о правилах от мастеров. И сегодня мы с вами поговорим о двух основных правилах. Первое, что нет тупиковых ситуаций, есть тупиковое мышление. И второе правило – ничего не принимайте на свой счет, кроме денег. И мы находимся сейчас в очень прекрасном месте на острове Бали, идет закат, у нас приехали на личный коучинг семья замечательных людей. И пока у нас появилось время, я решил э, записать эти правила для вас. Как-то вот так может быть, даже тут солнышко. Итак, хорошо. Давайте первое правило, которое э, звучит – нет тупиковых э, ситуаций, есть тупиковое мышление. Это о том, что на любую ситуацию, на любое решение есть всегда множество, причем большое множество решений, и ваша задача, если вы не видите этого решения, то проговорить варианты, которые вы видите. То есть Задача такая, что нужно поразмышлять, а какие еще есть варианты. И по этому вопросу ко мне часто приходят в коучинг, и я помогаю участникам моих программ посмотреть на ситуацию с разных сторон, конечно, применяя волшебные разные фишки, которые позволяют вам не просто увидеть решение этой ситуации, а еще найти самый максимально эффективный путь к решению. Но даже если у вас возникла ситуация, которую вы не знаете, как решить, сделайте следующим образом. Обязательно возьмите ручку-листочек и пропишите все возможные варианты, которые есть по решению этой ситуации. Помните, что если вы не видите решение, ну, значит, это не значит, что его нет. Возьмите, пригласите к свою супругу, например, или своего близкого друга и прочитайте ему список из вариантов решения этой ситуации. Если это не помогает и вы не видите ясное решение, то значит вам нужно найти эксперта, специалиста, профессионала в этой области, который, который понимает, и взять у него консультацию, чтобы он вас взял и вывел на тот уровень видения, который вам поможет решить эту проблему. Хорошо. Я думаю, что с этим понятно. Э, никогда не зацикливайтесь и не останавливайтесь, если что-то вдруг у вас не получается. Э, По-любому есть решение, 100%. Итак, следующее правило, о котором мы сегодня поговорим – ничего не принимайте на свой счет, кроме денег. Э, это э, очень интересное правило, и я хочу его сейчас подробно вам раскрыть. Суть этого правила заключается в том, что мы всегда э, являемся зеркалами для других людей. И когда мы с Татьяной, например, взаимодействуем, и у меня возникает буря эмоций, буря чувств, я всегда Татьяне говорю, Таня, мне сейчас э, э, очень странное состояние, я могу сейчас себя как-то вести неадекватно, поэтому ты не реагируешь. То есть часто бывает в наших отношениях, что мы виним кого-то э, в своем состоянии, в своем настроении. Ну или... Виним, допустим, свое государство, да, если вам что-то не нравится. И ваша задача, когда у вас идет эмоции и чувства, ни в коем случае это не сдерживать в себе. Ваша задача проговорить вашему другу, что ну, или тому человеку, на которого идет эта эмоция, чтобы он сейчас спокойно реагировал. Потому что все, что у вас идет сейчас по отношению к этому человеку, это просто проекция. Это проекция на этого человека. То есть это, возможно, к этому человеку вообще не относится. Пока, может быть, это странно вам понять, но смысл в том, что э, ничего не принимайте на свой счет. Если человек вдруг бузит и его вам говорит какие-то там неприятные слова, это к вам вообще не относится. Это относится только к нему. И есть хорошее высказывание, такая фраза о том, что э, вы являетесь тем, что вы думаете о других людях, а те люди, что думают о вас, они являются этим. Поэтому наблюдайте, если вдруг в вашем пространстве человек что-то а, к вам как-то выражает, не берите ничего на свой счет, ну, кроме, конечно, денег. Итак, друзья, вот такие два небольших правила. Запишите их на листочке, повесьте их на стену и продолжайте дальше наблюдать за своей жизнью. С вами был Александр Андреянов с этого прекрасного острова. Будьте счастливы! С прошедшим Новым годом, с наступающим Рождеством! И всеми праздниками, если вы вдруг смотрите это видео летом, будьте счастливы, и все у вас получится. Пока-пока!